Первое... Все слышно теперь. Первое произведение цикла появилось в 1969 году в «Будни Хапалах, и заключительное «Кяки кубку яйкин, Кукушка кукует к холодам» в 1989 году. И перевод последний вышел в 2010 году. Герои романа говорят на собственно кирельском, на речи языка, что является... Евгений Валентинович, что-то вас мы совсем не слышим, только видим вашу презентацию. Герои романа говорят на, собственно, карельском наречии, карельского языка, что является изюминкой и, на мой взгляд, достоинственным произведением и выражает душу народа. Хотя автор не раз подвергался критике за излишнее использование диалектизмов в своих произведениях, они якобы, по мнению критиков, затрудняют понимание финами корельских слов и выражений. Будучи потомком рунопевцев и выходцем из корельской деревни Хайкаля, Орто Степанов прекрасно владел всеми богатствами корельского языка, что и вложил в уста своих корелоязычных героев. Герои романа говорят на живом языке, на живом корельском языке, поэтому в речи, естественно, можно встретить и инвективную, ценную лексику как неотъемлемую часть живого корельского языка. Анализ исследуемого материала показывает, что в оригиналах и переводах имеются опциональная лексика, инвективные наименования, сходные по своему значению, например, всевозможные богохульства, которые часто переводятся с помощью однозначных и вариантных соответствий. В остальных же случаях в поисках соответствий при переводе инвектив переводчики вынуждены прибегать к всевозможным трансформациям. Богохульство в национальной культуре прямо пропорциональной религиозности общества, ибо нарушение слабого табу не в состоянии вызвать резкий шок. Значит, соответствующая идиома не может быть достаточно сильной. Зачастую карельское богохульное сквернословие не осознается или вполне не осознается как таковое. Ну и тут варианты представлены на экране передачи, что полное соответствие перкелех, Чер Пирсон чертовы. Да, в некоторых случаях переводчики прибегают к замене, по идеологическим, да. тут, допустим, поди знает, да, в первом у нас примере, поди знай, вернутся эти черти еще назад или нет, да. В переводе у нас в Машин машин черти шатанат заменяет на фины. Ну и во втором примере то же самое тут. На, на мой взгляд, эмоциональное состояние героя тут в переводе упущено. Ну и степень инфективности потеряна по сравнению с оригиналом. Следующая группа у нас богохольств вербальных. Это проклятие, пожелания зла и неудачи встречаются также. В, романа, в романе Лорка Степанова. Но тут соответствие, в принципе, подобранное почти всегда точно. И эмоциональное состояние героя передают. Следующее. Обратимся к одному из э, китов карельского сверно, свернословия. Это Энашкоине. Заражение. Когда появляется потребность в оскорблении конкретного адресата, то есть речь идет уже не о выкрики, воздух, услов обозначающих мать, отца, весь род поносимого, появляется и притяжательное местоимение «твой», «твою», в карельском языке тут у нас притяжательный суффикс. В русском варианте это выглядело бы как «ёб, мать», «ёб, твою мать», «твою мать». Такая брань воспринимается очень резко, много резче, чем безадресный мат. Такой мат ощущается как исключительно непристойная инвектива, но преимущественно междометного восклицательного характера. Необязательность буквального смысла междометий брани нередко приводит к возможности ее сокращения. Сокращение у нас тут приведено ниже, да, М.Ш. соответствует и русскому твою мать. Иногда это делается из эвфемистических соображений. В корейском русском вариантах усеченные инвективы «эмяш», «твою мать», «мать» звучат значительно мягче, чем произнесенные полностью, так как появляется основание претвориться, что здесь вообще нет спирмасловия и просто упоминается «чья-то мать». Да, тут в переводе при передаче на русский язык степень инвективности потеряна переводчиками, что наиболее грубое выражение не пить твою мать», переводится «богохульным черт». И здесь «Эмеш», да, «Эфемизм», «Твою мать» заменяется на «Зло выругался». Так что степень инвективности да, в этом случае потеряна. Следующая группа, которая встречается в цикле романов – это «Обсценные посылы» и их эфемизм. «Обсценные посылы» – это такая часть бранной фразеологии, которая выражает пожелания, зла, неудачи и стремление избавиться от кого-либо или чего-либо. Большинство собранных выражений имеют единую модель – это глагол, стоящий в императиве, в повелительном накладении плюс существительные объекты либо обстоятельства места. Да, ну тут, в принципе, на данном слайде соответствие подобрано достаточно точно. Эмоциональное состояние переводчики-передали. Ну и на втором слайде тоже тут эмоциональное состояние героя передано точное, кроме первого примера тут. Да, степень инвективности потеряна в переводе. Следующая группа это инвективные зоометафоры. И инвективной зоометафорой является выступление против кого-либо или чего-либо с указанием на определенное отрицательное внутренние или внешние качества человека, который зооморфный культурный код этноса соотносит с тем или иным животным. Но тут в карельском языке во многом отрицательное негативное отношение к змеям, ну, как и в русском, обусловлено библейско-христианским взглядом на них, как воплощение сатаны. Змея в кирельской культуре является символом изворотливости, коварства, подлости. Это отчетливо видно в кирельских пословицах, поговорках. Таким образом, у человека сформировался заморхный культурный код, на который оказали влияние как собственное наблюдение за змеей и ее повадками, так и библейские христианские взгляды. Это нашло свое отражение и в инвективной лексике кирельского языка. Да. Но на русский язык передается... Змея, да, змея, змея подколодная, гадина. Да. Ну, в первом случае тут на слайде видно, произошла замена, трансформация. Ну, степень инъективности сохранена. Да, 200, в принципе, передает. Степень инвективности. На этом слайде эмоциональное состояние Герои степени инвективности уже потеряны, тут в данном случае Мато, да, змея гадина, передается на, на русский как гусь, и здесь муж мато, змея подколодная, змеюка подколодная передается, да, тут как голубчик. Да, были и удачные примеры передачи с полным сохранением эмоционального состояния и степени инвективности. Например, для Керви Коира передается дается полностью соответствие. Что касается инвектив, да, тут тоже по-разному, вне зависимости от переводчика, у одного и того же переводчика бывает степень эмоциональное состояние героя и степень инфективности сохраняется. В одной главе и в другой те же самые слова он может перевести, перевести по-другому уже. Да, ну тут, допустим, хуара-хори, муж, проститутка, потоскуха, переводится вертихвостка. В последнем примере даже девка Машу. Так, так эмоциональный речь героев тяжело перевести без потери. На мой взгляд, перевод инвективный и абсценальный лексики является одним из самых сложных вопросов в контексте теории и практики перевода. При переводе на русский язык зачастую теряется то эмоциональное состояние, которое закладывал автор в речи героя в языке, что там, например, было видно. В большинстве случаев степень инъективности при перепередаче в романе теряется. Но были и удачные переводы полностью сохраняли эмоциональность и степень инъективности. Спасибо, Евгений Валентинович. Есть ли вопросы? Посмотрим. Ну, я спрошу у вас, Евгений Валентинович, скажите, пожалуйста, а как вы думаете, чем вызвана перевод одного и того же, скажем так, ну, инвективные лексики одними и теми же переводчиками в рамках одного и того же произведения, ну, вот разные варианты, то есть одного и того же слова. Чем это вызвано, на ваш взгляд? Ну, на мой взгляд, там прошла еще редактура карельского текста, потому что чаще всего и в оценных посылах, и в инвективах представлены более мягкие формы на карельском языке. И то же самое, мне кажется, произошло и в разных Произведениях с русским текстом, что, мне кажется, редактировали и просили более мягкие соответствия найти. А на ваш взгляд, это вот нужно соблюдать это требование или нет? Или все-таки нужно дословно переводить? Ну, на мой взгляд, степень вот этого эмоционального состояния героя зачастую просто теряется. Не то, что она слабо передается, она просто теряется. Понятно, спасибо большое. Есть ли еще вопросы у кого-нибудь там? Посети. Вроде бы нет. Мы переходим к следующему докладчику. Евгений Валентинович, остановите. Все, спасибо.